Здравствуйте, друзья! Да, здравствуй, Дмитрий! Здравствуй! Рад тебя видеть! Давно я тоже видеть. вас рад! Благодарю за приглашение! Спасибо большое! Ну да, Большая да, да. благодарность вначале за знания, за опыт, за поддержку моих проектов, за отклики! Для меня это очень ценно! Благодарю вас! Да, Дмитрий, я уже сказал о том, что реализованные бизнесмены во всех сферах жизни это большая редкость. Обычно они заточены на что-то одно, а вот ты как раз показываешь пример такого сферичного подхода к своей реализации. И вот о своем пути к такому состоянию несколько слов скажи, пожалуйста. А, ну это, друзья, сейчас так все радужно выглядит, но на самом деле были разные моменты, да, то есть и проблемы со здоровьем большие, а, и вопрос кризиса в личных отношениях и кризисы в бизнесе мир нас учит и путем таких скажем так подталкивание мягко скажем да, или внешнего давления наступает осознанность поэтому не все так было гладко и просто а, наверное я здесь скажу что когда вы искренне просите да мир помочь вам то в вашей реальности появляются возможности и просветленные учителя и один из них из моих учителей это Анатолий Александрович, много других школ и направлений, но в целом мир не статичен. И я думаю, здесь есть одна ошибка, которую транслируют нам родители и школа, это как бы постсоветский такой синдром на, на просторах СНГ, что иметь стабильную работу и в жизни главное все держаться за стабильность но эта иллюзия стабильности не существует единственный верный закон природы это развитие поэтому вот, вот таким вот образом я наверное к этому моменту и пришел да Дмитрий ты указал самое важное можно сказать самое важное основание фундамент такого любого успеха это постоянное развитие тот кто держится за стабильность кто пытается сохранить достигнутое это сейчас вообще не то, что не работает, это сразу приводит к краху. Поэтому ты выбрал путь именно вот на развитие, в общем-то, и дальше уже в какой-то момент остановиться не смог. Есть такое у меня выражение, точка невозврата. То есть пройдя ее, ты уже не можешь остановиться, потому что это уже не твой процесс, ты уже, уже на генетике включился в процессе постоянного развития. Вот это сразу легкость, радость, перспективность, масштабность. То есть дальше просто шлифуешь вот эти вот качества, которые помогают развиваться. И вот до чего ты дошлифовал? Что у тебя сейчас? Какая ситуация? Согласен с тобой, что было много всякого. Это практически каждый может такую песню спеть о своем былом но что главное что результат каков результат коротко расскажу вот в январе феврале 22 года будет четыре года как в определенный момент кризисный вот в личных отношениях я решил пойти в практику уединения она заключалась в том что нужно провести две недели тишины без внешнего влияния без людей машин без гаджетов без контакта с внешним миром, делая определенную внутреннюю работу. И я нашел такое место, трудно, конечно, было, но нашел 30 километров вот от Киева, на краю села, там сруб, и я, меня привезли туда на машине с пакетом продуктов на две недели, и уехали. Я остался один, вывалил снег. Ну и я занимался, и я прочитал эту практику одного из мастеров, и мне было очень интересно потестировать себя, потому что влияние внешнего мира настолько велико, что мы перестаем слышать себя. Мы как белка в колесе, либо перепроживаем постоянно день сурка, живя внешними навязанными идеями, нарушаем ваш самый главный принцип, честность с самим собой. Да? И с дня 10 мозг не понимает, что с ним происходит, у него убрали стандартную систему взаимодействия, он начинает генерить очень много идей. Ну вот я исписал такую тетрадку, привез и вот там меня начала будоражить идея осознанного бизнеса, этичного, осознанного, просветленного, то есть вот такая терминология, потому что я фактически все время жил и живу в двух мирах, то есть с одной стороны я занимался предпринимательством, а с другой стороны меня все время тянуло в сторону духовного развития, там школа цигун, буддийские практики. Ну вот есть какая-то внутренняя потребность души, и ты не можешь это до конца объяснить. Ну, если перестаешь идти, тебя начинают подталкивать с помощью кризиса. Эта идея зародилась, и она меня ну, вот, зацепила. Я чувствую, что нужно, это нужно вот так делать. И вот возникло словосочетание «осознанный бизнес», и уже через полгода, наверное, в одной из практик еще пришло осознание, что и я. Купил больше уже трех лет земельный участок 2 гектара и хотел построить центр для предпринимателей. Почему предприниматели? Потому что, я говорю с ними на одном языке, мы друг друга как бы считываем. И я по своему опыту знаю, что когда человек проходит, как вы говорите, точку невозврата в осознанном развитии, он начинает массово влиять на других людей, будучи лидером, предприниматели, все лидеры это активные люди. Они начинают изменять свои команды, а команды начинают изменять семьи, это создается такой большой синергетический эффект. И вот название было сначала «Центр осознанного бизнеса», даже было буддийское название «Самадхи», потом мы убрали, потому что это разъединяющий фактор. Мне хотелось объединить людей, которые соблюдают ценности. И они осознаны, но независимо от традиций, где бы они ни находились. Верят они в христианство, являются они буддистами, либо анархистами, но вопрос в том, какие ценности внутри человека, и как он взаимодействует с внешним миром. И сейчас, на текущий момент, в Центр, вот мы запустим в первую очередь, уже будет ретрит 1 января январе месяце, то есть он готов процентов на 30-40, но, по крайней мере, уже вот оно состоялось. Дальше, в прошлом году осенью был YouTube-канал на тему осознанного предпринимательства. Меня тоже подтолкнули к нему, очень интересно. Я уже записал под 70 видео на текущий момент и получаю очень хорошую обратную связь, и меня это мотивирует двигаться дальше. Потому что в бизнес люди... Ну как, во-первых, они рассматривают это как отдельную сферу, оторванную от другой жизни, а во-вторых, они не смотрят на глубинный уровень, что я имею в виду. Ну, все процессы в жизни надо смотреть с точки зрения уже сейчас квантовой реальности, и у тебя есть всегда выбор да совершить одно и то же действие, только изменить намерение и мотивацию и это приводит к совершенно другим результатам, и YouTube канал он пока небольшой, но я не стремлюсь к количеству, меня интересует качественная аудитория, те люди, которые идут к изменениям. И у меня тоже был запрос, как его развить достаточно быстро и эффективно. И вот в апреле месяце я со своим другом обсудил идею и с учеником, что давай сделаем ивент на эту тему. Ну и вот оно как-то тоже не складывалось, и потом, вот начиная с августа месяца, очень мощно взлетело, и этот саммит состоялся участие приняли больше 10 тысяч человек, то есть это очень много. То есть я такого отклик прям не ожидал, это превзошло все ожидания. Ну и получается теперь саммит требует продолжения, как постоянно действующий проект, уже формируется сообщество, мы его завтра презентуем, сообщество осознанных предпринимателей. И теперь это переходит в экосистему, которая будет в себя включать коттеджный городок, которая будет включать в себя инфраструктуру, связанную со здоровьем, со здоровым образом жизни, с питанием. Ну, в общем, вот, вот к чему оно все пришло на текущий момент. Супер. Супер. Уважаемые друзья, я хочу еще раз напомнить, может, я только что включился. Это Александров или Александров. Александров. Да, лучший Александров Дмитрий. Бизнесмен, предприниматель, причем предприниматель нового времени, выпускник нашей Академии. И я несколько слов скажу. вот Все, что ты мне говоришь, сейчас говоришь, это очень отвлекается, потому что я тоже этим вопросами занимался много лет. И сейчас я хочу, уважаемые друзья, слушатели, наши зрители, вам сказать, что многие, многие вот среди, в нашей аудитории считают, что бизнес, предпринимательство это все-таки что-то не то, это слишком материально, загрубляет и так далее. Можно идти таким путем, но в бизнесе можно строить и другую дорогу, другой путь. И вот как раз Дмитрий строит именно такой путь. И я этому рад, потому что это и моя идея бизнес сделать другим. Вот Дмитрий назвал его осознанно, а я в свое время, когда запускал этот процесс, в частности, нашу Академию, она построена по принципу живого бизнеса, живой бизнес, осознанный бизнес. Названия, в общем-то, не столь, как говорится, важны, важна суть. Так вот, по сути, здесь то же самое все заложено заложено глубокое развитие всестороннее развитие личности обязательно бизнес это только одно из проявлений человека в жизни вся жизнь гораздо богаче и если не заниматься строительством всей сферы жизни то и бизнес будет не столь эффективен и не столь ну, и даже проблематичен поэтому вот этот путь осознанного бизнеса осознанного осознанной деятельности он может интересен быть вам друзья кто хочет глубоко сочетать духовное психическое развитие с деятельностью с эффективной деятельностью дмитрий ты скажи как как какие возможности войти в общение с тобой и что ты можешь предложить вот широкой аудитории и если у тебя какие-то направления, которые, ну, как говорится, молодых бизнесменов готовят к какому-то новому пути? Смотрите, сейчас и у нас, получается, мы формируем онлайн-школу. Вот мы запускаем первый курс медитации для бизнеса. Этот... Уже будет, когда она начнется, Это 17 января. Отлично. Вот это уже вариант, если подходящий для многих. И кто туда может попасть? Онлайн может попасть любой человек. В чем идея этого курса? Я в свое время смеялся, что я коллекционировал пивные бокалы, а сейчас коллекционирую медитации. Не любопытно я изучаю, знаете, Я знаю, ты даже по миру объездил для того, чтобы их на себе проверить. И мне начали задавать вопросы, а какую для чего использовать? Ну, получается, я говорю, да вы хоть одну научитесь использовать, но каждый настолько у нас индивидуален, что идея была такова. Я первую неделю делюсь своим опытом, там 5 уроков по 15 минут, как для предпринимателей, только суть. А дальше будет три традиции, такой пробник, сет, мы его назвали. То есть вы попробуете ведическую традицию, вы попробуете буддийскую традицию, вы попробуете китайскую цигун. Вы получите первичные знания и первичные практики. Зачем это сделано? Для того, чтобы прийти к тому, чего мне нравится, мне потребовались десятки лет. Здесь за месяц вы попробуете три варианта. И ваша индивидуальность проявит, что вам лучше. Когда я разговаривал с мастерами, это все мастера, у которых я учился, они сказали, "Мы «Ну, вот только зла, когда это будет совместный опыт. Потому что все практики ведут и одной к одной и той же цели. В конечном-то итоге. Плюс хочу поделиться немножко инсайтами и продолжу. Какие инсайты? Я, когда переодолевал очередной кризис, у меня такая идея была, может мне в монастыре надо находиться. Я за, день, за год прошел 10 ретритов. И Пришли определенные осознания. Я вам скажу, что в принципе любой наш опыт здесь это все духовная практика. Yeah, Больше я вам скажу, что материальный мир управляет духовным. Что это значит в моем понимании? Ну, реальность происходит изнутри наружу. То есть получается намерение, мысли, эмоции формирует внешний мир. Соответственно, бизнес неотделим. От духовного развития на самом деле есть это крутая духовная практика потому что у вас есть возможность прокачать те навыки которых вы не прокачаете в повседневной жизни взаимодействие с командами принятие трудных решений пережить банкротство то есть это все уникальный опыт который дает и я потом понял что я готов принять этот вызов и наверное быть в путь развития пускай идет совместно с бизнесом, и здесь надо делать коллаборацию, интеграцию, потому что эти элементы отсутствуют. Есть YouTube-канал, который называется Дмитрий Александров слэш осознанный бизнес. Потом мы на сегодняшний день формируем сообщество. Если вы подпишетесь на мой Инстаграм, мы везде делаем анонсы. Сейчас еще сформировано в работе три важных направлений это осознанный маркетинг. Я просто тезисы скажу, что я имею в виду. Вот сегодня я записывал видео. Важным элементом маркетинга, например, являются продажи. И KPI и цели, которые ставят предприниматели, они связаны с тем, что нужно постоянно увеличивать оборот. Соответственно, это привело к тому, что мы с вами бесконечно получаем звонки, смски. Ну, то есть внешнее давление внешнего мира этих компаний, которые нам что-то хотят продать. Мы отказались от слова отдела продаж и решили, что у нас будет отдел заботы. Мы предлагаем делать покупки наших продуктов осознанно. То есть мы в первую очередь ставим ценность. Если у вас нет осознанного решения, то вы тогда может потратить эти деньги на что-то другое. К чему я подвожу? Потому что когда нам говорят, что вот продукт стоит 100 долларов, ну ты купи его за 50, в этот момент что у нас включается? У нас включается жадность. И это не очень хорошее основание для того, чтобы делать бизнес. Лучше, чтобы у человека включилась благодарность. Да? Может быть скидка, но это не должна быть постоянная черная пятница, то, что происходит. И мы таким образом обесцениваем те продукты, которые мы сами создаем. Вот эти элементы осознанного маркетинга. Потом курс будет «Финансы осознанно». Что получается? Деньги – это такая сфера жизни, в которой больше всего да, возникает проблем, потому что связано с ней очень много страхов различных. И я хочу показать мир денег другой, когда ты радуешься той возможности, когда ты тратишь эти деньги. Потому что деньги это в принципе денежный поток. С радостью и благодарностью получил, с радостью и благодарностью отдал. А вот получил с радостью и благодарностью, тут еще как-то нормально. А вот отдал, особенно когда возникли непредвиденные расходы, тут большие трудности. Но именно вот эта часть и формирует возвратную реакцию да, прихода к вам денег. То есть вот сейчас такие направления, которые мы рассматриваем. И я хочу онлайн-обучение трансформировать каким образом? Чтобы больше спикерами выступали люди, которые предприниматели, у которых есть реальные кейсы, они уже достигли результатов и успеха, и это осознанно. Потому что на саммите я столкнулся с тем, что люди считают, что это пустое место. И он считал, что вообще таких людей как бы не существует. Но на самом деле их достаточно много. Те уже, которые идут по пути осознанности и получают Действительно хорошие результаты. И еще один тезис скажу, что осознанный бизнес, он находится в самый главный элемент, который я благодарен у вас, мы очень глубоко изучали тему честности, честности с самим собой, честности с миром и с людьми получается, что честность самим собой заключается в том, что нужно выявить потоковые роли, где ты находишься в потоке, где твои сильные стороны, где твои суперсилы, чтобы на этой базе выстроить бизнес. И тогда не нужно получать результат от дофаминовых целей, а реально все время находиться в ресурсном состоянии. Ну вот сейчас вот такие осознания. С Супер, я уверен, что это только верхняя часть. Мне особо откликается то, что ты вот сказал вначале, что все идет изнутри. Вся духовная часть, она формируется от человека. Я тоже так считаю, то есть у нас это закладывается в Академии, и это действительно так. Именно так надо воспринимать жизнь, когда идет все от тебя, тогда ты берешь на себя всю ответственность. Друзья, еще раз напоминаю, у нас идет прямой эфир с Дмитрием Александровым, бизнесменом, предпринимателем нового времени. И те, кто э, люди духовные, стремятся еще и материальную сторону свою обеспечить, э, пожалуйста, включайтесь в этот процесс, знакомьтесь с этим замечательным э, человеком и, э, возможно, вы найдете здесь свой путь. Это вот для нашей аудитории я даю такую рекламу, потому что я за то, чтобы каждый человек был предпринимателем. У меня даже есть книга «Предприниматель жизни». Потому что если человек предприниматель, по сути, если он пробудил в себе эти предпринимательские качества, то он ко всей жизни относится предпринима как предприниматель. И вот наша Академия вообще-то по большому счету, мы, да, ведем просветительскую работу большую, но моя задача или стратегия этой, в этой академии, это готовить пассионариев. Готовить пассионариев, пробуждать их, которые в, каждый в своей сфере он ведет людей в новое время, ведет людей в новое качество жизни. Так вот, Дмитрий как раз пассионарий в своей сфере, и он многое, как пассионарий, может дать очень много нового, и эффективно я это чувствую я говорю я знаком с этой темой и мне просто все откликается но вы же и тоже все... в свое время были директором предприятия ну да это было всякое но я это это даже не столь важно важно что я потом вот встал на путь действительно как ты говоришь осознанного бизнеса а я его назвал живой бизнес биорезонансный бизнес то есть бизнес который в резонансе с природой, с жизнью, с человеком, и тогда, то есть, создается такой живой организм. Бизнес как живой организм. Это все вот перекликается. Это по сути все об одном. Поэтому здесь и есть такое взаимопонимание. И... Хорошо, Дмитрий. А вот как ваши, как откликается бизнес сообщество вот на эти идеи? Насколько все-таки готовы бизнес-сообщество двигаться в этом направлении. Я благодарю вас за поддержку моего проекта, нашего проекта. Вы тоже немало приложили усилий к тому, чтобы эта идея состоялась. И мне нравится одна песня, мы даже ее использовали в саммите. Пускай сначала это будет крик в пустоту, а потом он отразится в миллионах сердец. И меня это вот как гим внутри да, поддерживала, потому что ты идешь и а что ты там строишь. Я ну, говорю, центр для предпринимателей. А что мы там будем делать? Я говорю, слушать себя, принимать правильное решение, восстанавливать ресурсы. Уже виски не работает там экстремальные виды спорта тоже не приведут к таким результатам. Это на сегодняшний день я чувствую единственный правильный путь. А какая бизнес-модель? Говорю, пока не сформирована бизнес-модель. Но деньги обязательно придут. Если ты работаешь на уровне глубокой миссии и намерения, материальный мир, он трансформируется. И эта идея будет искренне поддержана, и она будет развиваться И действительно вот по прошествии времени. Это действительно так. Сейчас отклик людей очень высокого порядка. Ну как вам сказать наверное я получил сотни личных сообщений да и вот в общении с людьми и это не просто микро да или маленькие компании это действительно люди которые уже достигли успехов и результатов вот последний результат разговор с собственницей о юридической клинике меня очень вдохновил то есть это осознанный бизнес, у них 50 человек, все люди медитирующие, да, то есть они продвигают аюрведу, ну давайте так, аюрведа это традиционная медицина, это то, что работает реально и помогает, и приносит пользу людям, и таких компаний оказалось достаточно много, и будет результат наступать, потому что других вариантов нет, бизнесы, которые приносят вред миру и природе, они все равно разрушаются, сейчас у меня... В работе реорганизация двух компаний строительного холдинга и компании по торговле оптовыми овощами и фруктами, и предприниматели приходят к тому, что они хотят трансформировать бизнес с точки зрения осознанности. Когда вы осознанный предприниматель, Духовное и материальное не противоречит друг другу. Но это же очень хорошо и круто, когда у вас есть деньги, потому что вы можете помочь большему количеству людей. Ваш успех может помочь большему количеству людей создать больше проектов, посадить больше деревьев, помочь детскому дому. Если есть эти ресурсы, это же очень хорошо, и они получены правильным, честным путем. Поэтому я считаю, что тренд будет активно развиваться. И запрос сейчас был еще другого характера. Вот, вот эти предприниматели, которые уже лидеры, да, и формируют, и меняют свои команды, они это уже постоянно делают, но появилось много микро-макро-бизнеса и предпринимателей, людей, еще у которых есть только предпринимательский зуд, унеси их страхи страхе, но их уже внутри, и им не избежать развития в этом направлении, им нужна помощь и поддержка. И вот когда они слушали саммит, то отклики таковы, что они ее почувствовали, что эта поддержка была. Поэтому это мы решили сделать как постоянно действующий проект, и следующий будем, скорее всего, делать в апреле. И я хочу приглашать спикерами даже, вот сейчас я вижу, реальных предпринимателей, у которых есть реальные кейсы. Потому что единственный способ изменить окружающих людей, это показать личный пример. Все живут из концепций, их всего две. Сначала увижу, а потом поверю, либо поверю, а потом увижу. И предприниматели в большинстве живут своей из концепции «сначала поверю, а потом увижу движение изнутри наружу». Но большинство людей, им нужен пример, им нужен образец, и они двигаются от концепции «сначала увижу, а потом поверю». Соответственно, надо создавать этих лидеров мнений, предпринимателей, которые покажут пример. У меня младший партнер, я говорю, смотри, вот так, так нужно, вот такие техники. Как ты думаешь, работает или не работает? Мне очень понравился этот пример, это реально, он так у вас есть Lexus, а у меня нет. Конечно, значит, работает. Дмитрий, я очень рад нашему общению. Почему? Сейчас поясню. Вот, Уважаемая аудитория, вы меня привыкли видеть в теме семья, отношения и прочее, что с этим связано. А вот эта тема предпринимательства, она мне горит, она мне живет, но я, к сожалению, не могу разорваться и все охватить. И, хотя у меня есть очень интересные концепции и реализованные проекты. К примеру, сейчас маленький пример, это как раз подтверждает, вот Дмитрий, твой подход. И это пример для аудитории, чтобы они понимали, что бояться не нужно, он уже в себе почувствовать вот этот момент. Это наличие этого внутреннего предпринимателя и помочь ему раскрыться вот теми медитации и прочее, все это помогает. Так вот, такой пример. Я проводил лекцию в одном из городов, и после лекции ко мне подходят две женщины. Одна учительница, другая, другая врач. Вот мы практически остались без работы, там, то, что мы имеем, это нас не устраивает, мы хотим заняться бизнесом. Но я с ними поговорил, немножко подсказал, что делать. там Как раз тема была встреча на эту, как раз на тему бизнеса. Вот. И они ушли. Через год я приезжаю в этот город. Представляете, это эти две женщины создали компанию, которая без жесткой рекламы, без давления стала первой, первой в этом городе, в миллионном городе в одном из направлений, в клининге. Каким Они коротко рассказали свой путь. Говорят, пришли к мужьям, попросили денег на развитие бизнеса. Говорят, какой бед? Вы откуда, девчонки? <свят> <свят> Одна врач, другая преподаватель. <свят> вы, это вы, вам запутали мозги? вы не, не... Короче, но в конце концов они уговорили, они им дали просто денег на регистрацию предприятия, там тысяч по 10, что ли, рублей. <свят> вот. На начало. И что вы думаете? Они через год стали ведущими в этом городе, за счет вот именно осознанного подхода, за счет совершенно другой концепции развития бизнеса. И это реально, это возможно. Поэтому я полностью, вот ты сейчас и говоришь, у меня прям радость от того, что ты реализуешь вот такие важные направления в бизнесе. Они есть. Бизнес должен быть другим, время другое, и бизнес должен быть другим. Конечно, здесь на самом деле я вот глубоко как бы копнул для себя эту тему. Вот у нас же много примеров реальности, когда человек закончил крутое обучение MBI, да, там, является менеджером э, профессиональным компании, либо другой сельский житель э, из лухого села, который плохо учился, но у него миллионная компания. Получается, основой этого процесса является незнание глубокие, да. Согласен. А основой этого процесса является что-то другое. А что это другое? И получается, у меня появилось два элемента. Первое, а точнее, наверное, три. Первое, это своя миссия и предназначение. Есть определенный задаток прожить опыт определенного типа. И если будешь уходить от этой цели, мир будет подталкивать. Да? Сначала мягкими способами, потом все жесткими и жесткими. Дальше. Когда ты приходишь и понимаешь, хочу заниматься бизнесом, все, включился предпринимательский зуд. А следующий шаг какой? А какую деятельность выбрать? Соответственно, нужно протестировать себя и выбрать реально то, что вам нравится. Это так называемые потоковые роли, где вы будете находиться в потоке и получать радость. У нас же движение идет так. Я посмотрю, мой сосед открыл пиццерию, и у него крутой доход. Пойду-ка я открою пиццерию, а это вообще не ваше. И бизнес обанкротился, и опять подтолкнули к осознанию. И человек либо закрывается, уходит в себя, бизнес не мое, но изначально не было вот этой аналитической составляющей, а на базе чего его выстраивать, не была отработана честность. Что я люблю, например, разбирать и собирать машины. Может, доход будет изначально меньше, но это будет твоя миссия и предназначение. Дальше получается намерение. Это же известное всем... Притча, когда три строителя строят объект, да, он говорит, что ты делаешь, я зарабатываю деньги, третий говорит, таскаю камни, а четвертый говорит, я строю храм, третий говорит, я строю храм. Это я к чему? Если вы формируете намерение, это вроде бы такая неустойчивая субстанция и концепция, а что есть намерение? Намерение это тот уровень осознания наших мыслей, который мы можем почувствовать, да, Потому что если все движется изнутри наружу, то намерение, вот эта первичная составляющая, да, с которой мы движемся. Потому что когда один говорит, я строю храм, у него намерение одно. Если человек делает бизнес для того, чтобы дать ценность другим людям, честно, то у него результаты будут необратимы. А если человек пошел только для того, чтобы делать денег, результаты будут, но они будут другие, они не будут те. Финансовый ресурс будет получен, я тоже это проходил. Но это не приносит радости и результатов, и теряется смысл жизни. Что-то вроде бы хорошо, но оно все не то, результата не приносит. Поэтому получается у меня на моем опыте была потребность постоянно делать такой чекин, да, проверять и слушать себя, туда ли я иду. Вот про то место, о котором я говорил. Ну и предприниматели же люди такие, если чего-то нет, значит, это надо создать. И меня ведут как бы по этому пути, что вот теперь будет центр. Я посмотрел, протестировал, например, бизнес-ретриты. Это микс практик и мозговых штурмов. да. И в прошлом году мы по результатам бизнес-ретрита, например, сделали договор с самим собой на год. Главным элементом этого договора была честность. Что я в этом году почувствовал, да, себя послушал, хочу заниматься этим и этим, и обязуюсь этим заниматься. Если я этим заниматься не буду, то в конце года штраф 10 тысяч долларов на благотворительность, ну условно говоря. Но это же важное обязательство. И вы знаете, вот сейчас в январе соберется группа, будем подводить итоги, я свой итог подвел, но у меня ожидания в три раза выше произошли, чем я изначально планировал. Получается искренность и честность в этом процессе, глубокое намерение и мир начинает очень мощно помогать. То есть обстоятельства, ситуации события просто работают на себя. И нужно только успевать складывать этот пазл и результаты будут очень хороши. Очень важный момент, действительно, ты отразил вот эти три момента и одно из них вот, я тоже считаю очень важным это вопрос предназначения. Действительно, если ты идешь не туда, то, ну да, может быть, ты придешь, обойдя вокруг землю, придешь куда-то в нужное направление, но это ты потратишь на это, может быть, всю жизнь и в конце концов так и не найдешь себя. Так вот, предназначение – это действительно очень важный момент. Я сейчас этому уделяю особое внимание, потому что многие люди просто теряют, теряют энергию, теряют время, теряют здоровье. И так и не находят свой путь, и в конце концов сдаются, опускают руки. Ну, мужчины успеваются. То есть это действительно очень важно, почувствовать свой путь. Тогда он тебя несет, тогда ты просто как по эскалатору попадаешь в свою струю. И вот сейчас у меня будет на Рождество будет <coughs> ретрит как раз планетарное предназначение то есть я иду в поиске предназначения от с масштабного планетарного уровня обязательно с высокого планетарного уровня надо увидеть вообще себя свое зачем ты пришел и вот тогда а тогда все выстраивается тогда все выстраивается именно так как нужно и попадаешь ты в десятку в конце концов иначе если ты начинаешь просто искать какую-то свою профессию какой-то отклик это да, может быть, но если у тебя нет вот высокого, как ты говоришь, строить храм, высокого видения своего предназначения, высокой миссии своей, то ты можешь вот эту штольню копать-копать, но в конце концов в ней и погибнуть. Поэтому очень важный момент – это действительно определение своего предназначения. Я поделюсь своим опытом, который я прошел. Тут есть несколько уловок. Они, наверное, характерны для всех жителей постсоветского пространства в чем они заключаются Ну вот э, стабильность да это один из элементов и получается что родителей э, их никогда не учили помочь ребенку раскрыть предназначение есть несколько стереотипов первый стабильность это значит что если в семье стоматологов родился ребенок он обязательно должен стать стоматологом но у него другое предназначение и люди и, и родители страх что что-то может пойти не так, эту модель через стоматологию взаимодействия с миром они понимают, и, соответственно, они будут чувствовать себя спокойно, но они не, не понимают, как это будет складываться внутри этого человека. И второй стереотип – это то, что… Э, их самих не учили, да, вот выискивать. И как это в практике реализуется? Если у ребенка провисание по математике, но у него способности, допустим, к музыке. У нас, ну, надо бы подтянуть математику. Я всегда говорю, друзья мои, у человека проявились определенные таланты и способности. И репетитора надо нанимать не на математику, его надо нанимать на музыку. Бросьте все и развивайте только эту сферу, потому что в этом его суперсила и может стать здесь уникальным и гениальным специалистом. А у нас происходит подавление. И получается, что вот эти стереотипы передаются из одной стороны в сторону, и реально в социум выставил такие рамки, которые не дают возможность раскрыться человеку. Либо он должен идти против воли родителей, у меня столько друзей, так... Вот я изначально получил юридическое образование, пришел диплом. Пап, вы хотели, чтобы я был риском? Вот, на, держи. А теперь я пошел заниматься, чем я хочу. Такие же. И этого создает напряжение и конфликты в семье. Поэтому то, что вы делаете, курс по предназначению, это невероятно важный элемент. да? Это невероятно важный факт, потому что в конечном итоге есть то, как мы обязаны получить опыт в этом мире, прожив определенные потенциалы, да, которые изначально у нас заложены природой. И если мы этого не реализуем, то это закончится кризисами. Мягко слово скажу, кризисами. Если не дойдет до каких-то таких глобальных катастроф в жизни. И это все элементы того, что человек идет против себя. Как это работает на практике? Допустим, вот тот же пример со стоматологом. Не хочет он заниматься. Он идет на работу, как на каторгу. Что в этот момент происходит? Он испытывает эмоции горя. Он испытывает эмоцию расстройства, он создает низкие частоты колебаний энергии. Походив так год-два, потом у него выявляются проблемы со здоровьем. Хорошо, если они излечимы, но часто они неизлечимы. И люди не сознают, что здесь прямая причина-следственная связь. А если он каждое утро будет просыпаться и идти заниматься тем, что у него внутри горит, что дроит что дает частоту, эмоцию радости, любви, когда он в этом активно развивается, то люди же тоже это понимает, что это исходит из души человека, и в его сторону движется большой поток благодарности. И вот здесь он работает в концепции не как раковая клетка в социуме, да, когда ему не нравится, а как капля в океане, которая занимается служением, и испытывает радость. И это прям вот когда ты видишь такие таких людей немного, не, не но может вот сейчас становится все больше, потому что идет просветительство, работа благодаря вам. Поэтому я считаю, что это прям уникальная вещь, куда нужно идти, развиваться, и тестировать себя, и посмотреть на себя с другой точки зрения. Друзья, мы беседуем с Дмитрием Александровым, предпринимателем нового времени который действительно подходит очень глубинно к теме предпринимательства, и он обучает, помогает людям найти свой путь в предпринимательстве. Так что на него подписывайтесь, смотрите, читайте. У него есть и откроется в январе онлайн-школа. Друзья, я очень хочу, чтобы как можно, людей, как можно больше людей стали предпринимателями Потому что предприниматель он преодолевает трудности. Он заточен на то, чтобы добиваться успеха, результата. И не только материально. Это вообще в жизни. Это сказывается на всей жизни. Настоящий предприниматель – это предприниматель жизни. И вот я мечтаю о том, чтобы наша аудитория не только решала вопросы там, рода, отношений детей и так далее, но и развивалась в направлении предпринимательства. Дмитрий, я... Может быть, у что-то есть сказать еще? Да, да. я просто а, хочу вот коротко сказать, что вы должны понять, что есть способы проживания этой реальности. И проживание реальности способом предпринимательства – это очень интересный, я не скажу вызов, это очень интересный опыт. Мы всегда боремся с иллюзиями. У нас есть навязанная иллюзия, что предпринимательство – это большой риск и потеря денег. Ну давайте так, вот тот пример, который мы разбирали про обучение, когда стоматолог или там юрист положил диплом, а эти пять лет, которые он потратил, занимаясь не тем, и было сюда вложено в кучу денег, это разве не риски? Так вот, если вы чувствуете, но на уровне ощущений, что вам хочется попробовать этот опыт, его обязательно надо попробовать. Если мы купим путелку в дорогой отель, приедем, а там не очень наши ожидания, допустим, заплатили 5000 долларов, но отдохнули как бы на 3. И мы не считаем, что это ошибка, она уже состоялась. Я молодым начинающим предпринимателям говорю, ну определите сумму, которую вы готовы потратить на этот риск, да? испытать этот драйв. Вы не сможете понять, предприниматель вы или нет до конца, если у вас, у некоторых есть прям вот такой э, жесткий предпринимательский звук. Э, э, я свои первые деньги сделал в 13 лет, то есть меня постоянно подталкивала жизнь к этой ситуации, но есть люди, которым надо попробовать и попробуйте проживать реальность вот этим способом, потому что здесь есть вторая сторона, вы можете быть невероятно успешны, а ваш успех может быть невероятно ценен и помочь другим людям на вашем личном примере, так как и помощь прямая материальная в реализации проектов и финансовой поддержки. Да, друзья, действительно, вот это почувствовать себя, услышать себя и сделать этот шаг это очень важно вот как я приводил пример преподаватель и медработник решили попробовать и попробовали так что вытеснили с рынка все клининговые компании города они были монополисты стали монополисты за год это вообще уникальный случай потому что они попали в в свое предназначение это раз и, главное, стали использовать нетрадиционные подходы к бизнесу. Где нет, они действовали не как, они не как с конкурентами, действовали. у них не было вообще понятия конкуренции. То есть они этим даже не заморачивали, они просто делали дело именно на тех вибрациях, на той высоте, на которой другие не работали. И все компании, которые обслуживались вот ими, они потянулись к ним, потому что интуитивно чувствую, что эти люди, люди этой компании приносят, убирая помещение, приносят другие энергии, заряжают другими энергиями. Понимаете, вот за, за, за счет этого они сумели взять рынок. За счет другого звучания как головы самой компании, так и всех сотрудников. Потому что был постоянный процесс обучения всех сотрудников. Если... Вот, а, да. Да, да, Я просто хочу привести пример. Нам же всегда нужен пример. Сначала увидишь а потом поверишь google я читаю сейчас книгу коуча который разрабатывал программу для гугла еще в 2006 году путь к себе и она настолько стала эффективной и популярной это дзен монах и одновременно бизнесмен предприниматель есть такой марк летчер интересный в сша так вот google смотрите на первом месте почему за счет того что они базируется на основе духовного подхода весь менеджмент весь топ-менеджер работает в рамках своего предназначения все они медитируют и я думаю что на том уровне я знаю этого преподавателя они получили эти первичные знания что бизнес это крутая духовная практика и что духовный мир идут духовное развитие они первичны и тонкий мир управляет материальным поэтому мы и видим такие фантастические результаты. Далеко ходить не надо. Вот с помощью этих технологий мы сейчас и общаемся. Благодарю, благодарю, Дмитрий, за очень важную, интересную беседу. Я думаю, что она, наверное, не для всей нашей аудитории, но, по крайней мере, ее услышат те, кому это нужно, и сделают выводы. Это очень полезная просветительская беседа наша, которая подтолкнет, я думаю, многих к нужному шагу. Очень рад нашей беседе, благодарю. Я тоже благодарю вас. Спасибо большое за поддержку проекта. Так, благодарю. Да. да, друзья. Так что это Дмитрий Александров. Его координаты вы увидите в нашем Топлинге. И связывайтесь, смотрите, изучайте. Это действительно новое направление в бизнесе основаны на духовности как раз глубочайшее соединение с духовностью и бизнеса предпринимательства благодарю Александр благодарю друзья те кто слышал слова да. желаю вам прекрасного нового года да мы при двери праздника всегда у нас внутри включается ребенок и мы хотим чудес если мы уже выглядим по-другому, не значит, что этот ребенок куда-то ушел, и у нас такое поднято, приподнятое эмоциональное состояние, пускай в вашей жизни будут чудеса. Я как осознанный предприниматель говорю вам: вы свой ежедневник включите, полчаса на чудеса, и вы их начнете видеть. Будьте счастливы, пускай вам в новом году повезет. Да, сегодня, кстати, волшебный день, солнцеворот. Да, да, да. Поздравляю тоже с этим праздником, мои друзья. Совершите сегодня Солнцеворот в своих в своем сознании. Благодарю, благодарю. До свидания.